Доброе утро, друзья! Я только что накрасилась, решила включиться и кое-что вам рассказать. У нас две новости. И утро так началось интересно. Значит, первая новость. У нас не работает отопление. Там барахлит котел, поэтому мы сейчас отапливаем кондиционером, холодно, реально холодно, вообще эту ночь обещают минус 7. Позвонили мастеру, он должен в течение часа приехать, там посмотреть, что там. Я надеюсь, подключит, наладит и отопление запустит. И вторая новость, мне звонит неизвестный какой-то номер. Я говорю, алло, и слышу приятный голос. И этот приятный голос представляется и говорит, что я такая-то такая. Директор садика, когда мы хотели записать своих старших детей. У нас освободилось два места. Хотите, можете приводить детей своих. Я обалдела. Я думаю, ну, наверное, шутка какая-то. Я сначала не поверила, так растерялась. Я говорю, так нам же сказали, вроде что не возьмут, уже поздно. Она говорит, ну да, там два места освободилось. Вот так вот. Случайность. Хотите, приходить. А мы хотели именно в этот детский сад. У нас есть два детских садика. Но этот он такой более новей, хотя хвалят и тот, и тот, но вот мне почему-то захотелось в этот. В общем, вот это я накрасилась, и сейчас бегу на встречу с директором, сейчас поговорим, решим, что и как. Я сразу спросила у Марка и Рената: вы хотите в садик? Они, да, я говорю, ну давайте попробуем. Если понравится, будете ходить. Нет, никто заставлять не будет, потому что я... Честно говоря, я не рассчитывала. Я реально удивлена, но думаю, если звонят, предлагают, то нужно попробовать воспользоваться ситуацией. Тем более, осадик находится рядом с тем лицеем, куда мы будем ходить. И ну, как бы пусть потихоньку привыкают, адаптируются, что я не знаю. Ну, посмотрим будем смотреть по Я уже не переживаю за них, потому что ребята уже взрослые, ребята самостоятельные. Если что-то не так, они мне все расскажут. Если что-то не так, они смогут за себя постоять, переодеться, одеться, обуться, в общем, умыться, сходить в туалет. Все это они сами уже давно делают, поэтому я уже со спокойной душой могу их отправлять тогда. Все, поехал. Надела на себя гольфик, юбочка, чтобы поприличнее выглядеть, поэтому все-таки иду на встречу разговаривать. Заехали ребята в магазин метро. И смотрите, что мы видим. Во-первых, сначала увидели у людей в тележках большое количество ананасов, Сейчас смотрим 49 гривен. 50 гривен штука это очень дешево, это прям даром. Я не знаю, откуда такая у них цена. А вот это, по-моему, хороший. Я на него смотрела. Да, смотри такой да. Ура! ананас как. ян чувствовал что он скоро будет ананас воспоминания да это ты саддер да привозил все, да. фейкла да, ну, это, да, она вот не такая. очень да это целый ящик я помню арбуз 69 гривен кокос так а нам надо лук банально нет дома лука листья салата так возьмем листья салата так где пакеты? Все? Нашел? Это мои любимые яблочки сорт Red Chief Они самые сладкие а, для меня да, да. И могу, да. Ну плевать не надо Просто по три Мы, кстати, те яблоки, которые покупали тогда в большом количестве, по 8 гривен цена была, да, мы их все съели, мы готовили пироги, делали из них смузи, в общем, компоты, все поели. Так, ну все, хватит. Так прикольно наблюдать за тобой, как ты лук выбираешь. Да. А в мешках сзади тебя лук написано, пожалуйста, не рвить. Будь ласка, нервить мешки. Видно, люди рвут. А, была мысль, да, такая? А, тогда не зря написали. Ну что, теперь посмотрим на новогоднюю красоту, которая есть в метро свечки очень очень пахнут ароматно и стаканчики прям с блестками. Вот. смотрите какая свечка прикольно с веточками в общем все продумывают до да, мелочей смотрите какой набор для печень Коробки красивые. Это топеры. Чашки. Формочки. Класс. Кстати, это можно готовить шоколадные конфетки, желе. Сколько стоит? 89 гривен. Вот побольше. Это силиконовая форма что только это на Новый год Ух ты Скатерть Так Это скатерть клеенчатая Нарики Тарелочки Так, что тут еще? Мешки А в мешке плед 789 гривен Прикольно и вот такой синий есть с олененком и снежинками. Вот есть пледы попроще, по 250 гривен, подушки. Новогодние пакеты, подарочные пакеты на Новый год. В виде фонарика елочная игрушка. Цветы на елку. Посох. бумага упаковочная елки грибы ух ты симпатично ой ну сделано с такой ерунды вообще такие легкие так. ух ты у это интересно смотрите для писем для почты Почтовая скрынька. Слушайте, ну это вообще такое придумать. 60 гривен. Олени. Ручка подарочная. Щелкунчик. Кстати, давно смотрю на щелкунчиков, но видела поинтересней. Это не самые красивые щелкунчики. наклейки пойдемте посмотрим на фонарики гномов мы уже видели в прошлый раз они почему-то очень дорогие на мой взгляд Три с половиной – это как-то дорого в магазине юск намного дешевле хочу посмотреть какие здесь фонарики у нас то есть, но все равно каждый раз подхожу к огонечкам и смотрю. Здорово. Хочется уже наряжать. Но скоро будем, скоро начнем. Ну и естественно позавозили в большом количестве тигров. Это ведь год тигра. Их тут много. Но это же щелкунчик, посмотрите. Прямо с короной из люка такой но впечатляет он большой где-то метр даже метр 15 как он такой что это за баночка такая ага. я думаю что эта баночка подойдет для конфет печенье ну либо для сахара уже для кофе может быть чашки ух ты вот это огромная чашка это почти как я покупала красные они жутко неудобные я кстати только что выбрала себе чашку из сережи тоже она большая но она чуть меньше этой и легче Угадайте, чем мы сейчас занимаемся? Мы уже дома. Отправили маму домой. Мама сегодня потрудилась. Бабушка наша, твоя мама, потрудилась на славу. Была с детками, развлекала их, кормила их. В общем, мы ее вызвали такси, она поехала домой. Через 15 минут она уже будет на месте. А мы с Сережей режем ананас. Режем ананас и разговариваем между собой... Мы можем понять, почему такая цена очень хорошая. Всего лишь 49 гривен, удивительно. Люди гребут в тележках по 10-15 штук, но мы взяли всего лишь 2, так скромно. Возможно, кто недалеко от метра живет, вдруг вы успеете еще купить. Я не знаю, что у за акции, но цена действительно крутая. Спасибо. Сладким. Дети, папа, папа, папа! А еще мы, по-моему, первый раз в понедельник были в метро. Обычно мы ходим четверг, да, по-моему, или среда. У них завоз по средам, по-моему. Очень всегда хороший ассортимент. Но мы в понедельник вот сегодня оказались. Время такие скидки. Было. Да, Рыбы да, не было. Зато были очень странные скидки на все. Мы купили детям два термоса. Это две бутылочки такие, которые... Можно и чай, какой-то теплый напиток наливать, брать с собой на тренировку. Вообще по 99 гривен стоили они 200. Такая акция. И чай мы взяли по хорошей да, цене. Ребята, смотрите, какой красивый гранат я купила. Во-первых, он огромный, он почти как моя ладонь. Сейчас ребятам чищу, и очень-очень сладкий, и сами, и сами зерна очень-очень крупные. Я в поисках граната обошла рынок. На рынке, там, где продают люди восточных кровей, вот такой гранат стоит один, вот такого размера. И с такими зернами. 90 гривен. Средний вариант это 50 и самые дешевые по 30. Но ну, я думаю, ну это вообще, это у них поштучно. А этот, я зашла в киоск овощной. Тут уже было три варианта. Мне мужчина говорит, купите этот 45 гривен за килограмм. Мне этот гранат завесил на 24 гривны. Завтра нужно ехать в это место. Я взяла один, на пробу, он такой вкусный. Напишите, почему у вас гранат в вашем городе.